Здесь тоньки есть! И сегодня мы вернулись на заброшенный лагерь. Как я вам и говорил, то что я пойду на заброшку, на неизвестную заброшку. И всем здравствуйте, ребятки. Я все-таки залез на завод, так как здесь поставили по кругу охрану. Я нахожусь на всем известном заброшенном лагере Эриктом 10. Есть хоть... Всем здравствуйте, друзья! Иду я по полю неизвестную и неизведанную заброшку в городе Владивосток. Я нахожусь на вот этом заброшенном девятиэтажном здании. И всем здравствуйте, друзья! Мы подходим к отряду номер 6 и всем здравствуйте! Мы находимся на заброшках завода нашего грузовой.